Затем пропускаем их через мясорубку. Добавляем 3 чайные ложки лимонной кислоты и четвертую часть от общей нормы сахара. Это 250 граммов. Перемешиваем и отправляем на плиту. Доводим массу до кипения на среднем огне. Затем огонь уменьшаем и варим джем ровно 5 минут. При этом периодически его перемешиваем. Через 5 минут добавляем еще 250 граммов сахара. И продолжаем варить снова 5 минут. По истечении времени вводим третью часть сахара. Все также 250 граммов. И опять варим 5 минут. Затем высыпаем оставшуюся часть сахара и продолжаем варить еще 5 минут. На этом этапе собираем пенку. Дальше проверяем джем на готовность. Капаем немножко варенья на тарелку и проводим ложкой. Если края назад не стекаются, значит джем готов. Если стекаются, нужно проварить еще 3-5 минут и проверить снова. У меня джем кипел в общей сложности 20 минут. Сахара ушло ровно 1 килограмм. Готовый джем разливаем в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках ссылка также есть в описании под видео наполненные банки закатываем переворачиваем на несколько минут вверх дно проверяем на предмет подтекания и если все в порядке отправляем на хранение в погреб или кладовку пока джем горячий он жидкий